Какая причина у абсолютного скептицизма, спрашивает Марина. Пример. Моя мама целитель, я тоже представляю своей жизнью, не представляю своей жизнью без магических знаний. В роду были ведущие, а вот сестра агрессивно реагирует на любую ненаглядную информацию. От астрологии до магии. Насмехается и злится над тем, что не относится к религии. Религиозные традиции не соблюдают, но, как положено, с праздниками поздравляют всех православных. Так уж распорядилась ваша магия, что она не должна была достаться всем поровну. Возможно, ваша сестра подсознательно понимает, что этим даром она обделена. Вот этот пример, кстати говоря, очень хорошо был описан в Гарри Поттере относительно мамы э, главного героя мальчика Гарри и его тетки, да, с которой ему привелось жить. А это были родная, родные сестры. Но одной магии досталось, а другой нет. И вся ее ненависть к этому ребенку, она, в общем-то, и происходила к тому, что она он, вроде бы как уже забыла о том, что ей не суждено стать волшебницей, но тут ей подкидывают этого ребенка, с позволения сказать, который каждую секунду напоминает ей, что она является тем, кем является, и ей никогда не суждено стать подобной сестре, которой она отчаянно завидовала. Как этот только что рожденный щенок, который не хочет быть магом так, как когда-то хотела она, и тем не менее ему это досталось. Вполне вероятно, что у вашей сестренки это такая же подсознательная реакция. А то, что она перешла в христианство как компенсация, как защита, как, как самооправдание но это вполне, вполне очевидно: человек должен хоть где-то чувствовать себя нужным и значимым, так что вы на нее не злитесь, лучше развивайте свои собственные способности. А, смотрите на нее как в зеркало. Если она злится, значит у вас все хорошо получается. Вот из таких соображений. Да? Пользуюсь вот этой самой а, алгоритмикой. Кому-то дано, а кому-то не дано. Магия сама решает, в чьем разум, разуме ей жить будет лучше.